байлайнер 175 который мы притащили из саратова служили двигатель сейчас едем на первый тест тестировали мы лодочку все работает отлично колонка, движок, нареканий нет сейчас поднимем лодку для покрасчатых работ для этой лодки навигация закрыта в этом году I'm not sure if that's it, right?